приветствую всех на своем канале давайте сегодня с вами посмотрим расклад на тему равновесия да, хрупкое равновесие как сохранить баланс позиции вы видите перед собой выбирайте тайм-коды есть в описании под каждым видео описание моих услуг да и как можно ко мне обратиться на личную консультацию тоже написано по ссылке мои услуги под любым видео Хочу сделать такую небольшую ремарочку и сказать, не путайте, пожалуйста, блиц консультации с обычной консультацией. Да? То есть Блиц-консультация, она рассчитана на 10 минут. Другой вопрос, что я, если в потоке, я не укладываюсь 10 минут, я могу больше по времени, чтобы они у меня вышли. То есть они могут быть и 15, и максимум 20 минут, хотя указано 10. Но если вы хотите консультацию на свои вопросы. Имейте в виду, что 3 вопроса на полчаса это стоит тысячи. Если вы хотите с 6 своих вопросов задать, да, вот, то это будет уже часовая консультация, то есть часовой расклад в аудиоформате. Он будет стоить 5 тысяч. Поэтому не путайте консультации с блиц раскладами. Вот, ну а мы с вами давайте приступим. Так, отодвигаем. Позиции, значит, позиция номер один у меня зеркальное отражение, поэтому я для себя, наоборот, ставлю слева направо. Первый вопрос: что для вас баланс? Что значит для вас баланс? Баланс для вас это такая, знаете, четкая позиция между брать и давать, да? когда присутствует некий расчет, когда продумано, когда есть определенная стратегия. То есть баланс — это больше акцент идет на логическое понимание. То есть для вас это не энергетическое ощущение, а это то, что вы понимаете своей головой. То есть сейчас я нахожусь в балансе, либо нет. На самом деле понимания, я бы сказала, баланса у вас нету. Да? Здесь аркан Луны. То есть такое достаточно замутненное да, понимание. Иногда бывает так, что вы опираетесь на свою интуицию в плане именно баланса, да, понимания. А иногда бывает так, что вы опираетесь на логику. То есть здесь четкого ответа сказать, что вот что значит для вас баланс, нету. Все как-то так хочется сказать, по обстоятельствам, по ситуации. Нет у вас четких границ да, в плане того, что вот сейчас, допустим, я там отдал столько, и я предполагаю, что я получу столько же взамен. Нет. Здесь вот все как-то не совсем понятно. Не совсем понятно. Я бы сказал так, по обстоятельствам. Вот для вас баланс, да, это такая реакция ваша на ситуацию либо на взаимодействие с человеком по обстоятельствам. Четко сказать себе, определить и сказать, что же такое баланс, да, здесь вы не совсем можете. Хорошо. Смотрим дальше, следующий вопрос. Как обстоят дела сейчас? Присутствует ли у вас баланс? Ну, сейчас вы как будто бы ограничиваете себя, да? Угу. Сейчас здесь вы, знаете, научились на основе своего какого-то болезненного опыта да, сдерживать, здесь присутствует какой-то страх. То есть, возможно, я могу предположить, что раньше было все таки что-то, до того, как вы стали королевой мечей, да, когда как-то вот больше отдавали. Сейчас произошло, произошел какой-то вот болезненный здесь опыт, разочарования, Возможно, разочарование в людях, возможно, как-то вы повзрослели и стали смотреть по-другому. То сейчас здесь больше как-то вот вы сдерживаете в себе энергию, даете ее как-то дозированно. Да? То есть здесь присутствует страх. Вот Вы очень боитесь... Взаимодействовать как-то с людьми, чтобы выйти выйти из своей какой-то гармонии. У вас есть, смотрите, изначально да, вот присутствует какое-то не совсем верное понимание, что такое баланс. И вам вот это вот состояние спокойствия и гармонии, оно дается достаточно сложно. И поэтому вы для себя выбрали другую тактику, которая говорит о том, что на основе прошлого какого-то опыта и разочарования я сейчас себя оберегаю. Оберегаю вот от этих переживаний, да. не хочу очаровываться кем-то, либо чем-то, какой-то ситуации, чтобы не было потом разочарований. Я выбрал позицию быть вот в золотой середине, вот в этой гармонии, да, когда мне хорошо. То есть если спросить э, сейчас... Э, что для вас есть баланс? Скорее всего, вы больше будете опираться на свои какие-то ощущения, вот на, на интуицию. Мне хорошо после взаимодействия с этим человеком либо с этой ситуацией, если присутствует гармония, да? Не обязательно даже чтобы вас наполняло. Вот если на душе хорошо, спокойно, да, значит, вы находитесь в балансе. Если на душе есть какой-то осадочек, да, если что-то не нравится, значит, где-то да, вы, не знаю, больше отдали. Возможно, может быть, наоборот, мало кому-то что-то отдали. То есть баланс здесь нарушен. Вы это понимаете по своим ощущениям, насколько вы находитесь в гармонии. Вот для вас вот эта вот гармония, спокойствие, какое-то вот душевное равновесие является критерием того, что в балансе вы находитесь или нет. Но если вас спросить отдельно, что же такое баланс, вам сложно будет это описать. Потому что у вас нет понимания. Ваш главный критерий, кроме логики, да, является интуиция. А здесь в интуиции сложно как-то ее рационально объяснить. Так, а поэтому мы смотрели, да, как обстоят дела сейчас. Теперь давайте посмотрим, а для чего вам нужен баланс. И нужен ли он вам вообще, вообще по жизни? Нужен ли вам баланс? Он дает вам какую-то стабильность, уверенность в себе, как-то стабильность. Нужен ли он вам? Хороший вопрос. У вас есть такое понимание, что если человек находится именно в гармонии и в балансе, то признак этого будет изобилие. То есть если в вашей жизни да, всего достаточно, если в вашей жизни идет в процветание, в улучшение, да, то значит вы находитесь в балансе, и вам это нужно. То есть ощущение того, что о балансе вы задумаетесь только тогда, когда вам не, не, не совсем комфортно, когда, может быть, есть какие-то слова, которые вас ранее, да, когда, возможно, вам кто-то что-то говорит, либо на что-то указывает, и тогда вот вы как будто бы выходите из этого своего равновесия, выходите из своего баланса. А для чего, ну, для чего вам нужен баланс? Для того, чтобы вот вы были в изобилии. Но все равно давайте уточню. Для чего вам нужен баланс? Для того, чтобы вам было хорошо в каждодневном своем каком-то дне, да, в э, рутине. Вот именно ваше понимание баланса, оно связано как-то с эмоциями. Для того, чтобы вы были наполнены, для того, чтобы вы ощущали себя, э, не знаю, счастливым что ли. Вот у вас какая-то привязка, я говорю, здесь не совсем верное возможно, понимание баланса. Как это может выглядеть? Допустим, если вам нравится человек и вам с ним хорошо, вы можете отдавать этому человеку очень много, вкладываться в этого человека очень много ресурсно. И при этом... Это будет нарушение баланса, потому что вы отдаете много, а взамен можете не получать, либо получать намного меньше. Но поскольку вам человек нравится, для вас это считается окей, okay, норм. Если появится в вашей жизни человек, который вам не нравится, вам приходится с ним взаимодействовать, вы ему можете отдавать вот прям какую-то мелочь, но при этом будете ощущать, что нет, здесь нарушен баланс. То есть здесь как-то... Измерение идет на основе э, приятия, либо неприятия ситуации или человека. То есть чисто как-то субъективно. Здесь нет объективных каких-то критерий, когда можно было бы сказать, что вот на основе этого я понимаю, э, нахожусь ли я в гармонии или нет. Что поможет вам найти золотую середину и придерживаться ее? Что поможет найти золотую середину? Ну вот еще одна двойка кубков. Я говорила неоднократно, в этой колоде есть очень много альтернативных карт, да, и двойки кубков здесь три. Поэтому что поможет вам найти золотую середину? Я бы сказала, ваше внутреннее ощущение наполненности. Знаете, вот когда... В принципе, здесь оно так и бывает, но вы как будто бы знаете, здесь в чем минус? Вы... Иногда достигаете вот это вот состояние баланса, да, но оно вам как-то дается очень сложно. И вот когда вы достигаете этого баланса, вы за него цепляетесь. И не хотите как-то, не знаю начинайте подстраиваться под других людей, начинаете, может быть, где-то себе наступать на, на горло, на свою песню, что-то такое делать, лишь бы, знаете, вот как-то быть вот в этой гармонии. Но это не совсем так. Здесь речь идет о наполненности человека. Когда у него... Энергия а, протекает через него, и нету нигде никаких зажимов, нету нигде никаких блоков, никаких препятствий. И от этого он ощущает себя счастливым. А здесь у вас такое ощущение, что а, есть блоки, и вы настолько сложно, вам настолько сложно себя наполнить, что когда вы достигаете вот этого вот состояния, вы за него начинаете держаться. И когда вы держитесь, то в принципе аккумуляция не происходит внутри вас. И э, происходит утекание этой энергии, утекание этого, этой гармонии. То есть чем больше вы из за это состояние, тем больше вы его э, теряете. Вам нужно э, убрать какие-то зажимы, какие-то блоки внутри себя. Здесь у вас такое, знаете, вот ощущение, что... Эм, вопрос изобилия, вот вам нужно над ним поработать, то есть понять, а что такое для вас изобилие, потому что здесь такое ощущение, что вот изобилие – это что-то такое избранное. Это не то, что нас окружает, что вот мир действительно изобилие, то есть в нем есть абсолютно все, что вам нужно достаточно этого пожелать и разрешить себе. А здесь такое чувство, что из-за того, что вы себе не разрешаете, у вас есть вот эти вот ограничения, блоки, о которых я говорила ранее, вы не замечаете изобильности, и даже не то, что совсем не замечаете, а у нас какая-то, она, знаете, избирательная. В какой-то сфере, может быть, для вас присутствует это изобилие, а в какой-то сфере вообще вот вам кажется, что нету ничего, я ничего не вижу. И поэтому вы цепляетесь за то, что удержите. Здесь немножко перекос идет. А в чем перекос, давайте посмотрим. Вот ваше мировосприятие, да, вот Аэрофант выпал как раз-таки. В ваших каких-то убеждениях, в ваших каких-то взглядах. Что это за убеждения и взгляды могут быть? Ох. Но здесь есть иллюзии, которые нужно разрушить по башне. Что это? Ну вот опять говорят, перерождение. Здесь, скорее всего, то, за что вы держитесь, оно идет далеко из вашего прошлого. Здесь вам как будто бы, знаете, апгрейд не хватает. Обновление какого-то. Здесь очень много устаканившихся каких-то мыслей, идей по поводу того, как устроен мир. Здесь не хватает обновления, каких-то новых взглядов. А здесь очень много установок, как надо, как правильно. Только они какие-то закостенелые, они какие-то устаревшие. Да, здесь вам надо по-новому взглянуть на, на мир, на Вселенную. Такое ощущение, что вот, э, Вселенная, там я не знаю, на 2-3 века уже вперед ушла, а вы все равно как будто бы думаете вот как-то вот, э, по-старому. Какие-то вот старые у вас убеждения, правила там, я не знаю, что, я не знаю, заходишь в дом к незнакомому человеку, надо там здороваться, если кто-то не поздоровается, то это не так, это вот прям не совсем хороший человек, то есть если он невежливый, значит он, вот здесь какие-то установки есть, понимаете, то есть мир меняется, там я не знаю, заходишь в автобус, да? Уже нету такого, что старшему поколению уступает место, потому что так правильно. И вот здесь вот, ну то есть все равны, неважно там старый, молодой женщина, ребенок, беременные, все как будто бы равные. Ну вот такое время, в такое время живем. А у вас как будто бы понятия и правила прошлые остались. И вы очень сильно реагируете на это. И ваше вот это вот мерило, оно как раз таки связано с какими-то а, прошлыми уже установками и правилами поведения, которые на данный момент не актуальны уже. Не просто они не актуальны для вас, а мир просто изменился, люди изменились, правила изменились. И это не важно, хорошо или плохо, просто это факт. И вот из-за этого вы как-то страдаете здесь, получается. Мы сказали, да, как вам найти золотую середину, то есть проработать в себе. Вот здесь вот прямо перерождение, аркан перерождения. Надо заново родиться. Надо заново перепроверять все ваши установки, все ваши убеждения, то, во что вы верите. Здесь надо пересмотреть полностью э -э, ваше восприятие мира. И сейчас я говорю абстрактно, но мне не приходит какой-то вот конкретный пример, кроме того, что вот я, допустим, вам уже сказала. Здесь надо конкретную ситуацию брать и э -э пересматривать. Как? как она развивается? Сейчас абсолютно другой мир. Другой мир, другие люди, другие ценности, другие понятия. А у вас почему-то остались понятия какие-то прошлые. Давайте я просто вытащу 2-3 карты. Не знаю, как-то вот На, здесь разбитое сердце. Здесь нужно завершить, понимаете, вы как-то своей травмой, да, травмы детства, может быть, травмой прошлого, либо жизненный какой-то опыт, вы их переносите на сегодняшний день. Здесь по аркану мира говорят о том, что нужно... Нужно завершить это. Как раз-таки нужно прийти к единению. Единению с собой, и тем самым вы как будто бы, соединяясь сам, сами с собой, вы откроете контакт с высшими силами. Да? И тогда вот вы новыми глазами смотрите, сможете увидеть вот это вот изобилие. Как устроен мир, как он изменился. Но для этого надо вот в себе как-то соединить, прекратить внутри себя бороться. А у вас идет вот эта вот борьба. Я же говорю, вы не случайно как-то вот по ситуации реагируете. Такая вот у меня была для вас первая позиция. Так, сейчас я соберу карты. Оставим их. В колоду я их не положу. Если понадобится. Возьмем другую колоду. Так у нас была с вами сейчас найдем аркан мира позиция номер один и мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку. так смотрим двоечки что для вас баланс в жизни удовольствие удовольствие, наслаждение, yeah. радость, хорошее время, припровождение, вот легкость какая-то, да? ощущение, когда я нахожусь в потоке, когда я нахожусь в единении с высшими силами, когда нет боли, скорби, разбитого сердца, когда есть такое легкое Общение, вза... взаимопонимание, когда присутствует праздник, доброта. Какие-то такие, знаете, чистые энергии, состояния. Очень хорошие, светлые. Так, смотрим дальше. Как обстоят дела сейчас, вот в плане а, баланса. Сейчас вы идете вперед, но как будто бы с оглядкой назад. Почему? Потому что здесь произошли у вас какие-то изменения, и вам пришлось повзрослеть, быть как-то более стабильным человеком, да? научиться проживать в моменте здесь и сейчас и быть ответственным. И на основе этих качеств выстраивать свое взаимодействие с другими людьми. На основе именно ответственности, да, какая-то вот здесь взрослая позиция появилась. Угу. На основе этого, на основе ответственности границ, умения договариваться, умения обсуждать, у вас выстроилось понимание, что значит баланс. То есть это не что-то одно такое конкретное, а здесь именно то, насколько вы соблюдаете границы другого человека, и человек соблюдает ваши границы, насколько вы можете договариваться, обсуждать. Такая хорошая взрослая позиция. При том, при всем, что изначально да, здесь говорилось о том, что баланс для вас это легкость, обновление, где нет боли. Но я не уверена в том, что когда присутствует император, да, где он может а, как-то проявить себя, да, где-то настоять на своем, может быть, переубедить, да, что здесь не может быть а, разбитого сердца. Но вот как-то так у нас вышло. Для чего вам нужен баланс? Примерно так же, как и в первой позиции. Для того, чтобы ощущать эмоциональную стабильность. Для того, чтобы вас не выбивала почву из-под ног. Для того, чтобы все было по справедливости. Да? При этом вот вы как-то балансируете какую-то дистанцию. Держите, придерживаетесь какой-то дистанции. Хотя, мне кажется, у вас это не всегда получается. Все равно иногда какой-то внутренний ваш ребенок, он все равно дает о себе знать. да. То есть где-то вы как-то поступаете все равно, вот как по тройке кубков, да? очень легко, может быть, мечтательно. Все равно впадаете в какую-то иллюзию. То есть для вас баланс – это что такое серьезное, стабильное по императору, а вы все равно… Где-то проигрываетесь, как незрелый э, ребенок, о чем-то мечтающий, э, фантазирующий, да, ожидающий чего-то такого хорошего, э, правильного, чистого, открытого в вашу сторону. Скорее всего, здесь баланс нужен не столько для вас, сколько для вашего внутреннего ребенка. Как это так? Хорошо, смотрим. А что поможет вам найти золотую э, середину? Но здесь золотая середина нужна будет э, только в том случае, когда вы начинаете общаться с другими людьми, когда вы хотите заявить о себе, да, это королева жезла, когда вы хотите э, показать себя, да, когда вам нужно как-то взаимодействовать с другими людьми. Что поможет найти золотую середину что еще поможет найти золотую середину дальнейшее движение здесь знаете как как говорится дорога начинается под ногами идущего вот здесь у вас так в процессе когда вы начинаете двигаться когда вы начинаете себя себе заявлять да себя проявлять как-то в социуме там вы по ходу хочется сказать уже разберетесь но здесь очень важно, чтобы не было каких-то сомнений, да, чтобы вас не одолевали сомнения. Так, хорошо. А что еще поможет найти золотую середину? Когда вы прислушиваетесь к своей своей душе, когда вы прислушиваетесь к своему сердцу, когда вы не осуждаете себя, когда нету э, критики, когда нет боли, хитрости, обмана. То есть, по сути, когда вы искренне, да, и опираетесь исключительно на себя, и становитесь таким достаточно стойким человеком перед какими-то трудностями, сложностями, то есть у вас есть определенная система ценностей, и вы на нее опираетесь, то есть вы не, не сходите с своего пути, да? то есть вот то, во что вы верите, вы этому и придерживаетесь, по крайней мере, здесь это надо. Потому что здесь, вот, как будто бы основной аркан это вот, э, двойка мечей, да, когда в вашей голове начинают появляться сомнения, правильно ли я поступаю, неправильно ли я поступаю, либо по двойке жезлов, э, что нужно выбрать, а как нужно выбрать. Да, то есть, с одной стороны, мое сердце хочет мечтаний каких-то фантазий, э, легкости, детскости. А с другой стороны, как будто бы присутствует вот этот император. Да? Мне надо же как-то вот по-взрослому да, себя вести. А мне в душе хочется по шуту. Легкости, наполненности, удовольствия какого-то праздника. Да? Но когда этого нету и наступает что-то такое серьезное и э, стабильное, да, это вот причиняет вам, вы как будто бы ранитесь об этом. Поэтому двойка мечей это вопросы сомнения. Когда они начинают всплывать, тогда вам как-то вот не совсем комфортно. Так, это у нас была вторая позиция. Тоже соберем. И сегодня такой получится небольшой расклад. И перейдем к позиции номер три, зелененькому камешку. И смотрим, троечки вас, что для вас баланс в жизни. Что для вас баланс в жизни. Ой, но это очень трудно, да. То есть десятка жезлов здесь говорит сама за себя. Это когда очень много обязательств, должноствований, какие-то трудности. Трудности, сложности, причем в эмоциональном плане. То есть это все как-то, знаете, чтобы это на равных было. Это я должен все просчитать. это, это очень Для вас это очень-очень сложно как-то поддерживать этот баланс. да, То есть давать в ровной степени столько, сколько вы берете. Это вот какая-то нагрузка что ли. А почему? а почему? Ну потому что вы начинаете очень сильно переживать за этот счет. Потому что это приносит вам, а, я, знаю, здесь такое ощущение, что эти эмоции, вы опустошаетесь как будто бы. То есть когда вы задумываетесь о том, что вот все должно быть справедливо, в ровной степени, да, вот сколько отдаю от этого конкретного человека, должен и получать. То есть здесь вот эти вот заморочки, они вас опустошают. Для вас это понимание достаточно такое дискомфортное и сложное. Как обстоят дела сейчас? Сейчас у вас происходит процесс обнуления, начало чего-то нового. да, То есть вы здесь избавляетесь от каких-то своих страхов в плане семьи, в плане стабильности, в плане финансов. И движетесь вперед. Может быть, здесь кто-то как раз-таки от чувства вины тоже избавляется, либо от какой-то тревожности, от переживаний. Здесь такое ощущение, что, может быть, вами манипулировали на основе вот этого чувства вины, что ты кому-то должен. Поэтому вот для вас справедливость – это вот какой-то ну, сложный, сложный вот этот момент должествования. То есть я должен, ты мне помог, я тебе тоже должен помочь. Ты мне, я тебя пригласила на свою свадьбу, и ты мне подарил там подарок, не знаю, в 50 тысяч рублей, и значит, я тебе тоже в равной степени должен столько подарить, а у меня столько нет. То есть вот, вот эти вот моменты, они для вас очень трудные, сложные, вот, и они вызывали как раз-таки в тревогу, в беспокойство какое-то. Но сейчас, сейчас происходит обновление. Вы как-то вот по-новому взглянули на это. Как будто вы выстраиваете какую-то другую базу, которая поможет вам более проще, легче двигаться к своим целям. Здесь как будто бы пересмотр, да, расширение вашего сознания произошло. Но новое как, Какое-то новое веяние. Как-то по-другому взглянули на ситуацию. Не то чтобы по-новому, а что-то, э, как-то вот иное что-то, я не знаю, что-то произошло, и, возможно, какие-то новые мысли пришли в вашу голову, то, что ранее вы не думали. Как-то новый взгляд здесь произошел. И вот это вот обновление, оно помогло посмотреть вам на ситуацию по-другому, что окей, если мне кто-то делает что-то, это потому что он хочет. Это не обязательно, что тем самым он меня обязывает, чтобы я ему вернул сторицей. Да? То есть здесь, возможно, появились такие взгляды, что окей, взаимодействие между людьми, да, вот этот вот баланс брать-отдавать – он не в стопроцентном соотношении вот сколько мне да сколько я даю человеку столько и он мне то есть может быть вы кому-то вложитесь на сто процентов замен не получите столько но вы получите вот эту вот свою историю да, сто процентов от другого какого-то человека здесь какие-то такие взгляды новые появились для чего вам нужен баланс ну вам легче так двигаться по жизни да коммуницировать а общаться, да, для вас это вот гармоничная, гармония какая-то такая. Знаете, когда я четко знаю, да, кому что, что, как. Хорошие счета да, делают хорошие отношения, хорошую дружбу. Да? То есть когда все прописано, дружба-дружба, а служба-служба. Вот здесь какое-то такое ваше понимание. Тогда мне вот спокойно. Когда все, все четко прописано, все четко проговорено, вот, тогда мне хорошо, вам как будто бы на работе, так в социуме, на работе в социуме проще жить. Баланс дает вам шанс, новое начинание. На то, чтобы выйти как раз-таки из состояния какого-то ожидания, да, когда ничего не развивается. То есть здесь, как будто бы, вам дается шанс постоянно находиться в движении, чтобы не было вот этих качель, когда что-то происходит, а потом ничего не происходит, да? То есть здесь какое-то развитие. Что поможет найти золотую середину? Непосредственно аркан умеренности а это золотая середина. Это золотая середина. Ну-ка уточним ее. О чем здесь? Что поможет найти золотую середину? Справедливость. Понимание причин-следственных связей. Причем здесь, смотрите, причинно следственные связи в глобальном масштабе. Да, то есть понимание, как устроены законы Вселенной. Они не всегда так, что вот ты мне, а я тебе. Еще раз повторюсь и скажу, они могут идти законы по-разному. То есть вы помогли какому-то ребенку, допустим, на улице, и через какое-то время вашему ребенку тоже кто-то помог, но не тот человек, которому вы помогли. То есть здесь пути могут идти по-разному, причем это может, помощь она может быть ресурсами разные, разного формата. Это может быть время, да? это может быть какая-то поддержка, это может быть моральная помощь, не только физическая, либо финансовая. Это какое-то доброе слово, может быть, когда у вас не очень хорошее настроение, вы идете по улице, и вам кто-то улыбнулся. Либо кто-то подарил цветок на улице, просто так. Либо, я не знаю, заходите в метро, а там э, нашли билет, да, на котором можно проехаться. Либо вам кто-то дал. То есть вот вы стали смотреть намного шире. То есть здесь не то, что межличностные отношения в плане дашь э, на даш, а более широко, более э, масштабное здесь э, восприятие у вас появилось. То есть понимание законов и как все устроено. Угу. Это вот и помогает вам быть более стабильным да, и принесет те финансы, которые вам необходимы. Здесь вам нужно понимать, что вам не нужно ожидать, там, я не знаю помощи, поддержки от а, а тех людей, в которых вы вкладывались. Здесь наверняка помощь и поддержка, она будет приходить откуда-то и из других, да, причем не сразу, но из каких-то других источников. И не надо вам держаться здесь за что-то, да, то есть я боюсь как будто бы потерять то, что я уже накопил. Здесь надо двигаться, двигаться все время, находиться в движении. Угу. Вот такая у меня была и э, третья позиция, я уже собирать ее не буду. Попрощаюсь с вами, благодарю за то, что вы остаетесь со мной, да, что продолжаете смотреть меня на этом канале в формате не совсем привычной для моего канала. Но это временное, да, я уже сказала, до Нового года примерно. Напоминаю, что на выходные пройдут очередные, очередные блиц-консультации. Приходите, а я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Всем пока-пока.